Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». На момент съемки этого ролика, сегодня 22 марта, в Испании бутствует коронавирус. Сейчас утро, и по сообщениям прессы уже более 25 тысяч заразившихся. Объявлены строгие карантинные меры, все сидят по домам. Из дома можно выйти только в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. Ну или на работу, если ваш работодатель не обеспечил вам удаленку. Но и на этот случай обязательно требуется иметь при себе соответствующий документ. Полиция штрафует нарушителей. Штрафы серьезные, от 100 евро до 60 тысяч, зная, что в нашем районе нескольких человек на 500 евро штрафовали очень с большим сочувствием отношусь к тем людям, которые вынуждены сидеть в квартире. Мы живем в частном доме, и это большой плюс. Место больше, можно прогуляться вокруг дома, подышать воздухом, да и спокойнее как-то. Еще до начала карантинных мер я закупил достаточное количество продуктов для съемки роликов. И сейчас собираюсь приготовить ножки молочного ягненка. Видите? Пьерна де Кордера личаль, то есть нога Барашка молочного Рецепт сам по себе очень простой Но для его приготовления я хочу воспользоваться Вот этой коптильной от Вебера В ней за счет хитрой конструкции гораздо проще Поддерживать невысокую температуру Проще, имею в виду, чем, например, в таком вот гриле от Вебера Приступим Для начала ножки надо старательно пересыпать пряной смесью Это будет сухой маринад Вообще слово маринад происходит от латинского Маринаре, то есть класть в морскую воду Солить в морской воде у меня будет сухой баринадж, то есть посол сухой морской солью. Пряную смесь смешаю из гранулированного чеснока, молотой зиры, черного перца, свежемолотого обязательно, красного острого перца, розмарина и подкопченой паприки. Естественно, соль морская и немного сахара. Набор пряностей я составил на свой вкус, вы, естественно, корректируете на свой. Старательно тереть ножки со всех сторон Важный момент Я, как сказал уже раньше, буду пользоваться коптильный Weber А в ней при запекании поддерживается высокая влажность Испанские барашки сами по себе еще жирноватые, Поэтому я буду использовать сухую смесь Но вот если бы я использовал обычный гриль В котором влажности нет То в смесь добавил бы оливковое масло Оно бы предохраняло ножки на этапе запекания От пересыхания Ну вот как-то так Сейчас раскочегарю угле в стартере. Вот эта конструкция работает так. Внизу горят угли, выше находится вот такая вот чаша, которую можно заполнить водой, чтобы она отсекала жар от продуктов, а выше подвешиваются либо кладутся на решетке продукты. Вообще говоря, во время процесса копчения никакой влаги в камере быть не должно. Это, во-первых, ухудшает вкус, во-вторых, на продукте появляются некрасивые потеки, да и вредно это. Ну, кстати, американцам на это дело абсолютно наплевать, они спокойно себе в мокрой атмосфере коптят. Я не американец, поэтому запекать я буду при относительно низкой температуре с водой, а когда настанет момент копчения, я воду удалю, ну или она выкипит к тому времени. Подождем 15 минут. Все, процесс пошел. Встречаемся часа через полтора-два. Какая красота, Смотрите. О, супер! Воды я в чашку налил совсем немного. К концу процесса запекания она практически вся выкипела. Так что сейчас остается немножко подкоптить, и все. Это просто... Боковую вес открываем, и прямо на угли немного щипы. Много не надо, это не копченая баранина, а запеченная, с таким легким ароматом дымка. Щипа у меня от дубовых бочек, в которых виски выдерживался. Вот так. Крышкой закрыть. Минут через двадцать можно будет пробовать Видите, какая красота ну, Пора пробовать Это очень хорошо пропеченная баранина Я ее доводил до температуры, использовал термометр просто забыл снять, до температуры внутри 84 градуса то есть это идеально пропеченное полностью, не так, не как стейки которые с кровью, а это мясо которое разваливается на косях, вы сейчас это увидите и розовое мясо, вот это на поверхности так называемое дымное кольцо присутствует, в середине все мясо отлично пропеченное видите, оно серого цвета, просто сказка ну-ка снимаем пробу Ах, легкий, прям вот легкий аромат дымка аромат пряностей Ой. волшебно Волшебная баранина. Сейчас обязательно э, кое-кто, наверняка уже написал, ты не вырезал лимфоузлы. Какие чертям лимфоузлы у молочного ягненка? Если бы я начал ковырять ножами, я бы распотронил полностью все эти ножки, они бы расползлись, внутри бы все высохло. Не вырезают лимфоузлы у молочных ягнят. У молодой баранины тоже в большинстве случаев не надо ничего вырезать. Она сочная и она абсолютно не вонючая. Сейчас я вот еще кусок тащу этот балденный. не могу держаться, извините. Класс! Просто класс! И что я хочу сказать? Да, на улице с дымком все это прекрасно, но режим бережного запекания, то есть при невысокой температуре, при температуре 120-140 градусов в течение длительного времени, даже в духовке позволяет получить вот такую же классную штуку. Если уж вам очень хочется дымка, в конце концов, в духовке, можно на, в самом-самом самом конце, э, ну, нет у вас щ, э, этих самых щепочек, положите э, ложечку сухой заварки на металлический противень, на самом низу оставьте, он немножко подымит, э, включить только температуру, нижний нагрев максимальную в самом конце, получите легкий аромат дымка. Ну, этот аромат, конечно, будет в квартире. А так, короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, делайте репосты, делитесь своими рецептами и не болейте. Коронавирус не пройдет. Всем пока.